Как работает система промокодов в компании LAMBRE? Для начала пару слов, что же такое промокод. Это ваш персональный ключ для привлечения новых людей. Промокод состоит из 10 цифр и он уникален для каждого. То есть у каждого человека, который состоит в системе LAMBRE, есть свой уникальный промокод. Его можно увидеть только на сайте LAMBRE.ru в разделе личная информация. Промокод дает скидку 10% на первый заказ для новых покупателей. Человек, применивший промокод в своей покупке, становится покупателем с тарифом Lite и прикрепляется в структуру того, чей промокод он ввел при оформлении заказа. Для того, чтобы узнать, какой у вас персональный промокод, нужно авторизоваться на сайте, войти, Открываем страничку «Ламбре.ру» и нажимаем «Войти». Если вы первый раз заходите на сайт, но являетесь консультантом Lambre, либо с контрактом Light, либо Classic, то для первого входа воспользуйтесь кнопкой «Перерегистрация» «Подтверждение контактных данных». Подтвердите свою почту и телефон, и на последнем шаге установите пароль и сможете войти к себе в личный кабинет на сайте «Ламбре.ру». У меня уже все пройдено. Я подставляю свою почту, пароль, нажимаем «Войти». Далее нужно войти в мой кабинет и в разделе «Личная информация» у каждого человека есть свой персональный промо-код. Он находится вот здесь. Нажимаем на кнопочку «Копировать» и дальше отправляем своим друзьям. В мессенджерах, в WhatsApp, Viber, Telegram, где вам удобнее. Можете разместить его на своих страничках в социальных сетях, там, где вы активно пользуетесь. И далее, чтобы человек Заходил на сайт LAMBRE.RU и с помощью этого промокода делал покупки и привязывался к вашу структуру, вашу систему по маркетинг-плану. Мы скопировали промокод и теперь посмотрим, как работает сам промокод, когда человек его использует. Заходим на сайт LAMBRE.RU, выбираем какой-то товар, добавляем его в корзину. Когда человек переходит в корзину, у него... В информации о заказе появляется поле «Введите промокод». Соответственно, он его знает. Вы ему уже прислали <coughs> или каким-то образом он его увидел в социальных сетях. Вставляет промокод специальное поле. Здесь есть такая кнопочка. Что он значит? Спрашивайте промокод у тех, кто любит и пользуется Ламбре. Для тех, кто не знает, где его найти. Далее нажимаем «Подтвердить». Появляется такая Напоминалка. Зарегистрируйтесь и получите скидку 10% на первую покупку. Закрываем. Соответственно, нам предложили зарегистрироваться и регистрируемся. Заполняем все необходимые поля. Указываем обязательно свой email, телефон и придумываем пароль. Далее соглашаемся на обработку персональных данных. Нажимаем зарегистрироваться. И опять попадаем в корзину. Здесь уже видно, что у нас скидка 10 процентов. Все проверили, переходим к оформлению заказа. Проверяем корректность фамилия, имя, отчество, адрес, телефон. Все верно. Выбираем доставку. Пункт выдачек нам добавился. Стоимость доставки 255 рублей. И Переходим к оплате. Промокод – это очень удобная и быстрая функция привлечения новых людей. Пользуйтесь им, пробуйте. Это самый быстрый способ увеличить свою первую линию, увеличить в принципе свою структуру.